Всем лиги чемпионского футбола, дамы и господа, с вами FIFA прогноз, как всегда самый точный, свежий и актуальный прогноз на лигу чемпионов только здесь. Чей последний же мы угадали, то что Порту все-таки пройдет, Ювентус, теперь кто будет проходить дальше, Реал Мадрид или? Аталанта выясним сегодня мы, Роман Принсков и вот этот прекрасный парень Александр Фирсов, Саня Телеприн. Здравствуйте, телекан. Роман. Да. Как видите, я снова вернул себе этот свитер с мандаринами. Вы, наверное, хотели его снова увидеть в комментах, вы об этом не писали, но я уверен, что вы хотели. Вот. И что у нас сегодня? У нас сегодня второй матч Реал Мадрид Аталанта. И, как всегда, по традиции, я играю за тот клуб, который готов вылететь. У которой ситуация похуже, поэтому... За, Барс... За Барселону, очевидно. А, да. А, переходим к коэффициентам на... Б... Хотел сказать... На Барселону. Барселону. Да, на Реал Мадрид. От 1.97 от 1, до 2.02. Ну, в среднем 2. Ставят букмекеры. На Аталанту в нее вообще что-то не верят в этом матче. 3.57, 3.60, 3.68. Причем некоторые звезды у Реал Мадрида, они находятся сейчас в лазарете и помочь, к сожалению, не смогут. Но... А как бы против Миранчука надо выставлять точно именно... Вот, а какого есть? Да, любого. Вот который будет в Аталанте доступен в этот момент. Против него надо выставлять самый боевой состав. Даже я не удивлюсь, если а, Зинадин Зидан просто найдет свою старую форму и выбежит на форму играть за... На форму? Выбежит на поле в этой форме играть за... и да. играть за... Реал Мадрид Бэк мы еще подключат и всех остальных. Лэмпорда там вот эти все крышей. Да, был бы он Лэмпорт еще в Реал Мадриде. Ну какая нет. разница. Mm -hmm. Короче, второй матч. Играем дома у Реал Мадрида на стадионе 23 мая. Реал Мадрид и Таланта. Поехали. Что же, играет «Зенит» печенька. Как поется в великом гимне Лиги Чемпионов. Игра началась на... Дионе в недостроенном Сантьяго-Бернабеу. Поделал сразу, вот так помчался. Ну, сидишь, Я здесь для того, чтобы унизить сливочную команду. Унижать, давай, давай. Давай, давай. тебя унизит. Ну, вообще, объективности ради, ты там моему челу чуть полноги не выдал. По таймингу я бы сделал. Опа. Ой, ну все, сейчас вот это вот начнем. Карим, гол! Карим Бензима на пятый, на шестой минуте открывается шот Еще что ли? Еще что ли? Серьезно? Серьезно? Ну-ка, на, держи. Понимаю. 2-0. Вот витрина. Так что таланте сейчас надо уже 4 забивать быстро. Я Что-то в последнем этапе подвело меня. Не знаю, что тебя подвело. Что? подвел Гомес, который уже не играет все. в таланте. Все, все, все нормально. У нас самая актуальная программа о футболе. О, уже сели немножечко. Все хорошо. Да нет, конечно. А вот это фол мне вот за, за, гер... за это во дворе вообще нет, нет, убивают. Нет, говорит, с... все нормально. Я... Я... Я... Ему с него. Сегодня Или его. Тебе не нравится? Или его. Да вот. Ключи коломбурные от Игоря. Ключи коломбурные от Игоря? Что? Ключатка ламбурочная у Игоря. Ух, удар-то был хороший. Слушай, а ты мы молчим. Потому что я иду забивать третий. И четвертый, вообще. Давайте просто посмотрим на действия моего кипера. Я требую повтор. Посмотри. Ладно. Не у меня чел просто стоит. Вот реально, просто стоит. Ну, знаешь, с одной стороны, это будет радостно, если вот именно так произойдет, потому что не будет этого душнилого Лиги Чемпионского, где вот у Барселоны что-то пытались там родить. Лига Чемпионского? Ну, и Лига Европского тоже. Ну, мы же ЛЧ сейчас отыгрываем. Ну, я вообще имею в виду. Ух ты. Тут хотя бы есть голы. Даже в матче Ливерпуль-Лейпциг два гола все-таки получилось забить. Команде. Мячу да. Ну что ж, перерыв. Первый тайм у нас подошел к концу. Давай смотреть на статистику. 3-0 по голам, по ударам 7-2, удар в створ 6-1. Владение более менее одинаковое. Ну, в принципе, можешь. Владение у тебя уже практически вот как бы. Алло! Смотри. Смотрю. Ну ты смотри, не трогай, джойстик. А, лады. Теперь можно Не-не-не-не, все нормально, подожди, так было задумано. <смех> не, так не работает. <смех> Ты упустил свой шанс. <смех> не, у меня чел, конечно, вообще легенда. Просто на мяч, говорит. На М -м... надо. А давай еще попробуем, подожди. Ну? Ну отбирай! Ну отбирай! Ну ладно, тут это выпендилось. Это, это фору даем, туда даем фору таланти. Типа. Вот если бы это был Миранчук, <тёк> тогда просто все бы... Сань или как его там зовут-то. Забил, наконец-таки. Слушай, я считаю, его надо выпустить. Шу бензима, будем еще забивать? О, бензима, бензима кончился. Или, может, поделимся с кем-нибудь другим и тоже дадим ему ударить. Вот, хорошо, так, хорошо. вот. вот так. Вот так. Интересная комбинация и... Модрик, пожалуйста. Модрик? Ну, Модрик. Модрик. Л Луца Модрик. Да. Оформляет. Четвертый гол – это матч, и пятый – общий счет. 5-1. Я знаю, ты хотел сказать другое слово. Нет, блин, потому что скоро у нас… Ну, Уже идет. Ну, у нас личная Типа, ну, прям, хаслинцы когда сжигают… Чучело Мирончука? Ну, твой бывший… Воскресенье только этому радуется. А. Старе ну пропадом. Ох, у тебя кто-то умер. Я осуждаю на всякий случай такие шутки про смерть, особенно про смерть с темнокожих, потому которых что которых зовут Паломино, да? это как Паломино – это итальянская мина, братан. Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Слушай, ну вот к этому я шел очень давно, на самом деле. Этот гол уже ничего не решает, в принципе. Или чуть неплохо, неплохо. Но просто он был красивый. Ну типа мы же забиваем как в реальном футболе, а не пробеганием за бензинового Карима посередине. Да? Да. А -а -а. Просто потому что, ну блин, типа зачем вот это вот? Если сделать прогноз, то прогноз должен быть реалистичный. <с> вот такой момент. Это чё чё сейчас факт, что сейчас было? Не реалистичный такой момент, не факт. Но это это было сейчас было? Это было красиво. Офигеть. Давай, как раз на последней минутке. Вот, если поформишь бы третий, было бы прикольно. Слушай, ну это прям очень крутой сейф. Да. Но не оформишь, заявляю. матч завершен. Победа с общим счетом 5-2 в этом матче 4-2. И давай перейдем к статистике в этом матче. 4-2 по голам. 10-7 по ударам, видишь, поднялся. Владение больше стало, Ударов скорбой. Ну это наверное Джойстик просто убирал. <с -2> Кто знает. Но, в целом, если матч будет именно таким. Никто об это... этом не пожалеет. Я да, думаю. Да, это будет интересно посмотреть. Это будет смотреть интересно. Итак, 5-2, общий счет 4-2 в этом матче. Матч должен быть очень интересным, красочным, сочным, на голы просто бах, божественно. Я вот хочу посмотреть уже этот матч. Хотя, конечно, будут играть через Сити и Баруси мюнхен -Гладбах. Гладбах, привет Орлову. Салам тоже выиграть не могу. Ты, по-моему, сейчас это. Ну, Барусь, вот. Чуть дьявола вот не вызвал это... в названии Баруси. Борусия, которая из Мюнхен-Гладбаха. Мюнхен-Гладбахская Баруссия. Да. Тоже интересный матч, но тут как бы Реал Мадрид, тут как бы. Алло, надо, надо, Значит, надо. Есть, можно по шучу тупо? Все уже закончится, отыграли. А Реал Мадрид это как типа ну, существительный глагол. Реал что-то делает, Мадрид. На этой ноте и закончим. Александр Фирс. Роман Полинсков. Увидимся на следующей неделе. Пока.